Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жемниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про такой распространенный симптом невроза, как головная боль. И дело здесь в том, что на самом деле это, на мой взгляд, да, не является именно головной болью. Потому что боль мы испытываем, когда у нас там проблемы с сосудами в голове. именно. Это зачастую происходит у людей при перемене погоды. У меня у самого периодически болит голова, когда температура за окном резко, резко становится теплее или, наоборот, резко холоднее. И мне кажется, что это связано с притоком и оттоком крови непосредственно в голову. Но проблема при неврозе связана не с такой головной болью, а с теми симптомами, которые одновременно возникают у вас на фоне высокой тревожности. То есть все, что вы испытываете и называете головной болью, это не что иное, как симптомы страха. Именно поэтому многие люди пытаются пить таблетки от головной боли, пить какие-то обезболивающие, но при этом боль сохраняется. Потому что на самом деле это не является болью в том виде, в котором мы привыкли. Это является очень сильными дискомфортными ощущениями которые для вас непонятны непривычны и к этим ощущениям может нести сразу несколько например напряжение в голове мышцах шеи мышцах э, лица мышцах э, челюсти у вас происходит определенное напряжение на фоне повышенной тревожности это создает определенный дискомфорт дальше это шум в ушах, который вы испытываете на фоне также повышенной тревожности. Этот симптом связан с гипервентиляцией легких. Также вы испытываете сдавленность в висках, сдавленность в голове. Это также происходит на фоне именно вашей повышенной тревожности, выброса адреналина. Плюс ваша сосредоточенность на этих ощущениях, то есть вы их чувствуете, и вы можете сами эти ощущения усиливать страхом за последствия этих ощущений. Последствия могут быть те, которые вы видите, за которые вы боитесь. То, что эти состояния не пройдут, то, что они весь день продлятся, то, что вы не сможете сделать какие-то домашние дела. И получается, что как только возникает страх, вы тут же сосредотачиваетесь на этих ощущениях, они тут же возникают, и, соответственно, вы считаете, что это ваша головная боль. Но на самом деле это всего лишь вот такой набор симптомов, напряжение в мышцах, сдавленность в голове, в висках, шум в ушах. То есть бывает так, что у человека печет затылок, печет макушку. То есть может быть свои нюансы в симптоматике, но все равно это одни и те же симптомы. И поэтому, когда они у вас возникают, вам кажется, что это головная боль. Некоторые мои клиенты говорили, что это прямо мигрени, сауры. Вот у меня была клиентка, которая говорила, что вот у меня мигрени, сауры. Да, И ей так поставили такой диагноз, а на самом деле это было не что иное, как просто симптомы ее повышенной тревожности, которые таким образом физиологически у нее проявлялись. Отсюда и, собственно, решение. То есть многие пытаются убрать симптоматику. Вы приходите, допустим, с симптомами. Что вот происходит? Вы приходите с симптомами к врачу, говорите ему про эти симптомы, делают вам МРТ головы, все говорят, все хорошо, никаких серьезных нет. Вам могут сказать, что у вас есть небольшой остеохондроз, какой-нибудь небольшой проблемы с оттоком крови из головы или там с позвоночной артерии Но не, не могут они такие давать вот сильный эффект. И вам дают успокоительные. И хопа, успокоительные убирают головную боль. Как? Как так происходит? Все очень просто. Дело в том, что когда работают успокоительные, они не дают вашему возникшему страху спровоцировать выброс адреналина физически. То есть ваша эмоциональная реакция страха провоцирует физический выброс адреналина. Мозг дает сигнал на выброс адреналина. И вот на этапе этого выброса адреналина успокоительные его как бы блокируют или не дают в полной мере организму выбросить этот адреналин или распространить, усилить ваше кровообращение, усилить сердцебиение и так далее. И получается, что успокоительные убирают эффект, который вы получаете от страха и убирают этот симптом. Собственно, многие люди таким образом решают эту проблему. Но со временем это перестает действовать, потому что на фоне повышения тревожности симптоматика усиливается, на фоне ухудшений со сном, аппетитом, утомляемости и длительного нахождения в неврозе состояние общее физическое ухудшается, а от этого происходит усиление симптоматики. Плюс вы больше сосредоточены на этих ощущениях. Поэтому если мы говорим про симптомы, такие как головная боль при неврозе, то нужно четко понимать, что это Является таким же стандартным симптомом страха, как и все остальные симптомы у других людей. То есть ваша головная боль ничем не отличается от головокружений, сердцебиений, слабости в ногах или дереализации. Это просто те же самые симптомы. Просто у вас они вот таким вот набором проявляются. И э, решением здесь является одно. Как бы вы ни хотели, что бы вам ни говорили, но поможет в этом случае только одно. Это снижение уровня вашей тревожности. И многие люди пытаются это сделать, и у них может это даже получаться. Многие в комментариях пишут о том, что использовали те видеоматериалы, которые есть на канале. Но в любом случае мы говорим о том, что все очень просто. Если у вас есть симптоматика, она является следствием повышенной тревожности. Ваша повышенная тревожность является следствием количества тревожных событий в жизни. А ваши тревожные события – это те события, которые вы воспринимаете как опасные. Поэтому ваша эмоциональная сфера и ваше восприятие того, что происходит в жизни, провоцируют страх и вызывают эти симптомы. Поэтому вам нужно идти в самое начало цепочки, менять свое восприятие к тем событиям, которые сейчас вызывают страх, ведь раньше они Страха не вызывали. И, соответственно, за счет этого снижать общую тревожность. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Про то, как снизить свою тревожность, вы можете посмотреть в моем бесплатном видеокурсе «5 шагов». Ссылка будет в комментариях под этим видео. Всем пока, друзья. Счастливо.